Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем проводить розыгрыш по посту, который, по посту на конкурса, который находится вот в этой группе. Сегодня 15 мая 2019 года, а розыгрыш должен был состояться 10 мая 2015 года. Но так как по техническим причинам не получилось провести розыгрыш 10 мая, мы его будем проводить сегодня. И узнаем, кто же у нас все-таки такой терпеливый и подождал еще немного, не удалил посты для участия в этом розыгрыше. Что мы будем для этого делать? Вначале мы с вами вспомним, какие были условия для участия в этом розыгрыше, чтобы получить вот эту шикарнейшую туалетную воду от компании «Арифлейм». В условиях сказано, что нужно было поделиться данным постом, который вы сейчас видите, потом поделиться из группы любыми постами, которые вам, человеку были интересны, и присоединиться в группу. При выполнении трех условий, Человек принимает участие в розыгрыше. Что же мы сейчас с вами будем делать? Первое, мы сейчас скопируем ссылку на этот пост. Входим в программу по определению победителя. Вводим пост. Среди репостнувших выбираем. Выбрать. Ждем немножко. И получается, Владислав Савченко. Выполнял ли условия Владислав Савченко? Давайте посмотрим. Что же у нашего Владислава? Так, один пост есть. Пост есть. Отлично. Владислав Савченко выполнил все условия, и он является победителем. И Владислав Савченко получит туалетную воду, мы ему отправим прямо на его Домашний адрес. Поздравляем! Владислава Савченко с победой!